Здравствуйте! С вами вновь Анна Савочкина. И мы будем продолжать чтение Евангелия от Марка, глава 13. И здесь у меня перед этой главой написано «Предсказание о разрушении Иерусалима, о признаках конца века, о судьбе учеников. Никто не знает дня пришествия Сына Человеческого. Бодрствуйте и молитесь». Вот такое толкование дано в моей Библии. И, скорее всего, действительно это так, и многие так считают, что здесь предсказано не только разрушение Иерусалима, но и то, что ожидает всех нас в кончине века, и признаки пришествия, второго пришествия Иисуса Христа воплоти на землю. Давайте будем читать. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Величественен был этот храм. Храм повторно отстроил царь Ирод. Царь, который не принадлежал, как мы уже вспоминали, к царскому роду. Который очень заботился о своей власти и шел практически по телам своих близких людей, чтобы никто не мог занять его трон. Также он убил э, младенцев до двух лет, когда узнал, что должен прийти настоящий царь. И этот же царь построил этот храм. Храм был построен из белого камня, расшит золотом, и действительно он выглядел просто прекрасно. И Ирод прежде всего устроил этот храм как памятник себе, чтобы прославить свое имя в веках. Поэтому многие в Израиле гордились этим храмом. Кстати, как считает, он занимал одну шестую часть тогда границ города Иерусалима. А Иисус сказал ему в ответ –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 Иоанн и Андрей. Гора Илеонска это гора, которая считается, что она ну, не считается, она выше, на 2000 метров над уровнем моря и где-то на 30 метров выше всего Иерусалима. То есть с этой горы можно было видеть практически весь Иерусалим.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 «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями, царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». Здесь также говорится о тех мученических страданиях, которые ждут, первых учеников Христа и последующие поколения, истинных учеников Христа и истинных свидетелей, и тех, кто любит Бога и любит Иисуса Христа по-настоящему. Все, многие из них уже претерпели страдания, и мы на многие поколения видим, сколько христиан было замучено, сколько было сожжено, сколько было убито, сколько погибло в темницах и так далее. Это большая череда свидетелей, свидетелей веры, силы Духа, Духа. Иисуса Христа, который жил в каждом из этих погибших людей. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Это тоже один из признаков, что не свершится кончина века, пока все народы не узнают о том, что какой великий подвиг совершил Иисус Христос для того, чтобы спасти все человечество. И мы часто видим, что миссионеры устремляются в разные концы земли, несмотря на все трудности, страдания, несмотря на риск погибнуть, они едут и едут для того, чтобы именно провозгласить Слово Божье. И, конечно, людей туда зовет прежде всего Дух Святой, чтобы Царствие Божие, Евангелие было проповедано до края земли.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 но хотим, мы не должны заботиться, потому что Господь даст свои слова. И мы будем просто удивляться, откуда это взялось у меня, у такого слабого, немощного, косноязычного. Потому что сам Господь через наши уста будет возвещать то, что нам нужно будет сказать. «Придашь же брат, на бра брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое» претерпевший же до конца, спасется. О Господи, где же найти эти силы? А силы эти у Господа. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в его добегут в горы. Пророк Даниил – это пророк Ветхого Завета, который предсказывал многие события, которые должны были свершиться в будущем. И кому интересно, можете прочитать этого пророка Даниила. Даже если что-то будет непонятно, существует множество толковников, которые ну, помогут понять и то время, и те обычаи, и все, что происходило тогда, в совокупности с историческими событиями, когда были, ну и предшествующими предсказаниями, которые уже свершились. И Даниил, кстати, как раз таки говорил, что мерзость запустения будет в храме, потому что в 70 году от Рождества Христова храм был разрушен, но уже такое было и в Ветхом Завете, когда в храме были идолы, когда в храме поклонялись не Богу, а сатане. То есть здесь как раз таки и события эти перекликаются, говорится, что будет еще такое, когда в этом храме будет мерзость запустения. Но опять же это не только 70-й год, но и последнее время, когда считается, что будет восстановлен храм, и в этом храме, который будет во всем величии, также восядет Антихрист. То есть он тоже, в этом храме также будет находиться то, что не должно находиться. Читающий доразумеет, и об этом и говорится, что мы должны понимать, что Библия очень... Правдивая книга, но в то же время очень таинственная книга. И открывается каждому в свое время по мере понимания или познания Бога. И дальше предупреждение о том,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 Это говорит о том, так как мы не зная сроков, что мы постоянно должны бодрствовать и молиться, постоянно следить за собой и не смущаться, не бояться, а уповать на Бога в любых обстоятельствах своей жизни. «Вы же берегитесь». Вот я наперед сказал вам все, но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесной поколеблются, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, облаках силою многою и славую. и тогда Он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Это также предсказание о том, что Господь придет за своими людьми и соберет их со всех краев земли. Это удивительное событие, которого практически ждут все христиане. И они верят, и мы верим, что это будет, и что мы увидим это воочию. Мы не знаем, когда, потому что Господь не оставил сроку. Есть сроков, есть предсказания. Многие считают, что в 21, 22, 27. Но на самом деле никто не знает, когда это будет. Только Господь.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 Не перейдет род и многие воспринимают как род, в котором они живут. Точно так же воспринимали ученики и ожидали пришествия Мессии уже при их жизни. Также каждый христианин уже при своей жизни ожидает пришествия Мессии. И я уверена, что мы, каждый из вас, кто принадлежит Иисусу Христу, точно с радостью дождется этого пришествия.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 чтобы мы постоянно молились, чтобы мы не унывали, чтобы не, не ужасались. И так и я благословляю вас знать, что все под Божьим контролем, все в Божьих руках, что бы ни происходило в мире. А мы должны только молиться и пребывать в Господе. Да благословит вас Господь, всех, кто слушает сейчас меня. Я благословляю вас. Пусть в вашем сердце будет мир и покой и радость, чтобы вы знали, что все под контролем у Господа». До свидания. С вами была Анна Савочкина. До новых встреч.